Так, несколько слов о чешуе значит элемент очень важный в аэроводке выбирать его нужно тщательно под свои условия эксплуатации в данном видео просто покажу что есть разные варианты чешуи как по цветам так и по производителю значит по характеристикам разное Будем с вами обсуждать, выбирать под ваши условия эксплуатации, чтобы вы и не переплачивали, и не переутяжеляли лодку, при этом чтобы она служила для вас достаточно долго.